Здорово, сам с вами Гидро-94 и сегодня у нас реакция на второй трейлер фильма «Человек-паук. Через вселенные». Интересно, что что-то покажу во втором трейлере. Уж первым показали Майлза Моралиса, Питера Паркера и Гвен Паука. Кто же интересно в этом появится в трейлере? Меня зовут Питер ну, а вы все Я спас город влюбился а потом спасал... по моему это были кадры из фильма человек паука с мрэйми на не намекли и... это на то что это именно тот самый человек паук Дело не во мне. уже не во мне. Э, о моральс перед кем не отвечает люблю тебя, Майлз. Я знаю. да это мы видели в предыдущем трейлере я знаю, а я тоже, ты серьезно ты что, я тебя люблю пап. Я, я тебя, тебя люблю! <свят> Меня зовут Майлз Моралис. Единственный в своем роде Человек-паук. По крайней мере, так я думал. Слыхал про Супер Коллайдер, ты будешь в восторге. Идем? Это типа Кингпин сейчас Идем! там был. А мы похожи. И может этого быть. Ладно, малыш, слушай сюда. Этот ломтик твоя вселенная. Склизкая, мягкая, мерзкая. <свят> ломтик. Моя вселенная. Кажется, а, о себе <связано> в лучшем. <человеком>, <связано> Иди. Я могу. Теперь, а, а. и опять. Флип. Ладно. Флип. И Флип. Флип. А ну, вот тут раз это Гвен Стейси, паук. Эй, паучки. Так, а ты кто? Я Гвен Сколько же там еще пауков? Привет, О, человек паукнул, а? а? это кто? Все так что Нет, еще... Свет паук, серьезно? Мы в что там за анимешная девчонка? Живет... Тоже какой-то паук из альтернативной вселенной, которую я не знаю вообще? Этот город не был. Он мой. А это был Скорпион сейчас или кто? некуда будет вернуться на фотография была делает тебя папе все сразу в этом измерении животные разговаривают пугать его мне не хочется Вот почему вот при переходе в другую вселенную у анимешной вот девчонки осталась та же физиология? Это вот мне непонятно. И кто это вообще такая? Надо будет погуглить, а то я что-то не знаю. А в остальных я там узнал вот Человек-паук Нуар. Был в какой-то там игре, по-моему, Shadow of Dimensions, как игра называлась, Человек-паук. И, ну так, понятно... Еще какая-то вот там была женщина С седыми волосами, я не понял То ли это мадам Паутина, то ли это тетя Мэй Вот я не разобрал Ну и, по-моему, а, ну и Свин Паук Тоже, по-моему, появлялся в этом Шаттер Демиш Где-то там в самом конце, там В сцене после титров И в мультсериале, по-моему, еще В каком-то из последних И, ну, и в комиксах Там был какой-то Спайдер да, И там вот тоже появлялся ну в общем, все. Осталось только погуглить, кто это за анимешная девчонка. Как оказалось, это была Пенни Паркер, которая появлялась только в серии комиксов про Спайдер Лерз. Ладно, если парас моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если хочешь не пропускать на видео, ставьте группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Sony Pictures Rusha и до следующего видео.